Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня мы делаем второй прогноз для знака близнецы на 2023 год. Давайте посмотрим, дорогие друзья, что вас ждет, какие задачи перед вами стоят, какие возможности, какие, может быть, такие шансы, которые нельзя упустить, где, может быть, соломку подстелить. Итак, близнецы 2023 год задачи. первый квартал я буду открывать сразу чтобы у нас быстрее было все второй квартал третий квартал и совет на год Итак, дорогие друзья, смотрим. Первая карта говорит о задачах. И здесь выпала карта самый высокий аркан. По работе да, надо вкалывать, надо напрягаться, надо трудиться, надо доводить все дела до конца. Когда-то будет казаться, что очень трудно, но знаете, по этой карте вы всего можете добиться, вы все можете преодолеть, вы можете добиться тех результатов, которые вы себе поставите на этот год. И здесь мы видим, что вот недалеко уже да, до этого результата, но надо вот приложить усилия. И карта говорит, что терпение, труд, усидчивость, настырность, может быть, такая, да, в достижении цели, это приведет к успеху, это приведет к хорошему результату. Если как предупреждение по этой карте, да, надо предупредить, что все-таки берегите спину, позвоночник, укрепляйте мышцы спины. Следите за тем, чтобы не переутомляться, учитесь делегировать да, свои какие-то задачи другим людям. Это касается и дома, и работы. И тогда а, вы добьетесь всего, чего вы хотите. Смотрите а, сразу а, по кварталам, пойдем: январь, февраль, март. Так, видно здесь или нет? Первая карта: Дамы пентаклей, дом полная чаша, жена, а, супруг, в общем, партнер ваш, да, в доме. Все у вас хорошо, всего хватает. На столе есть еда, есть где жить, есть финансы, запасы какие-то. Да? Если вы мужчина, это ваша жена, которая умеет грамотно управлять деньгами, которая умеет вкусно приготовить и создать такую дома обстановку, что все хорошо. Если вы женщина, то эта карта показывает вас, что вы в январе будете расчетливы, где-то может быть экономны, правильно расходовать свои деньги, да, продукты, создавать вот такую уютно гармоничную обстановку. Если вопросы касаются работы, то а, несмотря на то что мы будем какое-то время отдыхать у вас в работе будет а, процветание у вас в работе будет все получаться в а, то что вы наметили по работе будет все делаться будет а, успех а, в продвижении да в каком-то вашем если вы запланируете на январь поэтому в работе все хорошо с финансами в семье все отлично второй месяц февраль Здесь вы чего-то ожидаете, да, карта говорит о том, что в феврале будет, может быть, какая-то непонятная ситуация, и вы будете ждать, может быть, вы там разослали резюме на работу, да, на новую и ждете ответа, либо вы куда-то вложили и ждете результата. Либо вы просто пока не знаете, что будет дальше. И в таком ожидании просто находитесь, что будет дальше. Чем закончатся какие-то события, да, какие-то ситуации, которые вы уже начали. Или которые у вас в жизни есть. Карта говорит о том, что нужно... Накапливать да, силы, что нужно вы после какой-то борьбы, после какой-то работы, возможно, да, тяжелой. Вот весь месяц Дам Пентакли говорит, что работа есть, и надо работать, да и все хорошо. Может быть, вам нужно остановиться, да, восстановить как свои силы после напряженной работы. Карта говорит о том, что некоторым близнецам, возможно, придется занять такую оборонительную позицию когда нужно укрепить свои какие-то границы, да, свои достижения, защитить их да, от того, что кто-то там на что-то может покушаться. Быть осторожным нужно в феврале. Карта советует, что сам в чужое не лезть да, и к себе, не пускай. вот такую какую-то позицию надо занять, и тогда в этом месяце ждет успех. Ну, еще карта советует, что опирайся на прошлый опыт, потому что он у тебя достаточно большой и э, хороший, да. Вспомни, что было в прошлом, в каких ситуациях, и веди себя, соответственно, потому что ты знаешь, как себя вести. Э, это не месяц активности, да, если в январе можно работать, можно э, много дел переделать и сделать, то здесь такая оборонительная и защитная позиция. Э, восьмерка, следующая карта. Восьмерка чаш, карта э, нового пути, когда нас, э, мы чего-то достигли, да, вот здесь у нас, видите, сколько чаш, сколько достижений, но мы чувствуем, что нам чего-то не хватает, мы хотим чего-то нового, мы хотим что-то, может быть, для души, э, для сердца своего, да, вот, может, материальное мы какое-то построили, да, э, защиту себе материально какой какие-то блага создали до да, уверенность какая-то может быть есть но чего-то все-таки не хватает карта полнолуния новолуния затмений да она говорит что именно в такие периоды месяца да когда новолуние полнолуние могут быть вот такие мысли что я хочу куда-то уйти там оставить может быть работу бросить или что-то изменить в отношениях или я хочу какой-то новый духовный путь может быть начать да карта говорит что вот захочется от чего-то отказаться для того чтобы вот найти что-то новое близкой для своего сердца. Может быть, кто-то захочет отказаться от старого образа жизни, да, захочет, допустим, здоровый образ жизни начать после э, праздников, после всех, да, после трудов. Вот подумайте, что здоровье нужно да, укрепить и захотите вот по-новому как-то начать жизнь. По этой карте это очень будет хорошо и позитивно. Карта советует, что ты ищи новые пути, ищи новые способы заработка, ищи новые способы, может быть, как общаться с людьми. И это вот такое желание, оно будет приведет тоже к успеху. Карта еще говорит о том, что не убегай от ответственности, вот если вы уходите от того, что вы, допустим, где-то что-то пообещали, взяли на себя какую-то ответственность, вот здесь по этой карте убегать от этого не надо, бросать начатое не надо, потому что у нас, видите, задача года, доведи дело до конца. Если вы хотите уйти с работы, да, то сначала доведите что-то до конца, доделайте вот то, что вы обещали, то, что должны. И потом, конечно, вы можете идти за какими-то новыми достижениями. Вот такой у нас первый квартал. Начинается он хорошо и позитивно. А потом у нас немножко тормозит, заставляет задуматься, да, что мы ожидаем от жизни. Такое выжидательная какая-то позиция. И в третьем, третий месяц он нам говорит, что мы поймем что нам чего-то не хватает, и мы захотим э, это найти и отправимся за этим э, в путь. Второй квартал. Второй квартал просто начинается шикарно. Мы пошли что-то искать, и мы находим. А что мы искали, да, а что нам не хватает? Это, возможно, время на семейные отношения, на любовь. «Общение с детьми». Это «Десятка чаш» — это карта, которая говорит о том, что... Это самый наивысший аркан из карт чувств, эмоций, да, вот родственных каких-то отношений. И эта карта говорит, что мне вот этого не хватает. Может быть, общение с родными, общение с семьей, время просто уделять для семьи, побыть дома. Это как раз у нас месяц январь, февраль, мартак Это апрель у нас, да, весна. И может быть хочется вот какого-то тепла, какого-то общения. Если это касается работы, то здесь будет у нас успех, потому что по этой карте эмоциональный э, такой период очень прекрасный, когда мы себя хорошо чувствуем, хорошо ощущаем. И вот если нам здесь этого не хватало, да, чаша, восьмерка, это был какой-то кризис эмоциональный, то вот здесь в апреле мы получаем уже то, что мы хотели, на что мы рассчитывали чего нам не хватало. Карта говорит ⁇ Счастье, радость, удовольствие ⁇ да, вы будете получать в этом месяце. И карта даже советует ⁇ наслаждайтесь этим, да, отдайтесь этому полностью. Занимайтесь семейными какими-то вопросами. Если вы далеко от Родины, да, можете поехать на Родину и получите там кучу приятных эмоций. Или к вам кто-то приедет родные любите, радуйтесь, наслаждайтесь, вот такой совет по этой карте, и такие эмоции, такие дела, события, они запланированы. Следующий месяц, апрель, май, май, это карта десятка пентаклей, тоже семейная, заметьте, что вот этот квартал, он как-то очень сильно направлен именно на семью, на ваш род, и здесь эта карта наивысшая из пентаклей, да, Говорит о каких-то материальных делах с родственниками. Это могут быть общие какие-то покупки, решение общих материальных вопросов. Это может быть забота о детях на будущее, да, когда мы делаем какое-нибудь действие, которое в будущем нашим детям принесет материальные результаты. Это могут быть инвестиции, это могут вложения быть это может быть покупка дома, земли, квартиры, это может быть свадьба когда все родные собираются, это могут быть юбилеи у старших родственников или просто у родственников, когда вся семья собирается за одним столом, когда общие какие-то интересные, когда всем хорошо, все друг друга поддерживают, переговариваются, переписываются. Но здесь скорее вот какие-то личные встречи. Карта советует, да, что вспомни о своих старших родственниках, Позвони, съезди, да, помоги, спроси, может быть, нужна какая-то помощь. Это вот плюс будет карме, да потому что всегда, когда мы заботимся о родителях, о бабушках, о дедушках, это всегда идет нам такой, такая галочка, ставится в карму, что вы молодцы, что правильно себя ведете, правильно живете. По этой карте... Нужно создавать капитал, укреплять свой род, укреплять, заботиться о детях, о семье своей, о своих родителях. Также эта карта хороша для работы, для карьеры, для того, чтобы развивать бизнес, свое дело, для того, чтобы получать доходы какие-то, результаты от своей работы. Во всех смыслах эта карта очень позитивная. Если вдруг у вас сейчас плохие отношения с деньгами, слабые финансовые потоки, то эта карта говорит, что это месяц, когда вы можете это все усилить, изменить, перенаправить и улучшить. Дамы мечей. Следующая карта, это у нас месяц, апрель, май, июнь. Дама мечей говорит о том, что, возможно, в этом месяце вы будете сталкиваться с какими-то правоохранительными органами. Возможно, какие-то проверки, оформление и подписание документов. А карта говорит о том, что нужно быть продуманным, продуманным расчетливым все просчитывать заранее. И эта дама, она, конечно, не даст пусть деньги куда-то в ней, в ту сторону, да, она все рассчитает, все продумывает, все проконтролирует. И вот совет как раз такой по этой карте. Нет бездумным тратам, нет пустым каким-то тратам, да, все нужно а, планировать, все нужно рассчитывать и потом прям по плану а, использовать свои средства. А, по этой карте также могут быть а, контакты с с женщинами в форме, с женщинами, может быть, одинокими. Карта говорит о том, что нужно, кто нуждается в помощи, да, если есть такие вокруг женщины, помогать. Но, скорее всего, и чаще всего это бывают женщины, которые представляют какие-то государственные органы, от которых зависит решение наших каких-то вопросов. Ну и здесь они, конечно, идут в помощь, они сами нам помогают, нам просто надо уметь правильно к ним подходить. Здесь важна дисциплина, дипломатия, то, как мы общаемся с людьми, то, как мы выполняем какие-то условия да, или какие какую-то ответственность взятую на себя. Здесь нужно соблюдать дресс-код, например, на работе, вовремя оформлять документы, например, страховку на машину выплачивать какие-то налоги, потому что это может быть представитель налоговой да, какой-то организации, могут написать вам письмо счастья, да, что вы где-то что-то задолжали. Поэтому все продумывайте, просчитывайте, вовремя оплачивайте, соблюдайте дисциплину, дисциплину финансовую, дисциплину на работе. И тогда по этой карте, если все это соблюдаете, вас ждет успех. Карты еще советуют, что будьте честны во всех своих решениях, во, в любых ситуациях, а, поступайте по справедливости и а, старайтесь не проявлять эмоции. Да, только холодный расчет, а, только холодная голова, и тогда вас ждет успех. Смотрим третий карту, квартал. Третий квартал у нас а, так, июнь, июль, август, сентябрь. Июль начинается с карты отшельника, это старший аркан. И за это время у нас первый старший аркан, да, начинается в июле какие-то серьезные ситуации в жизни. Карта отшельника это карта благоразумия. Это одна из добродетелей. Карта, которая говорит, что нужно проявить благоразумие, посмотреть, что в жизни я делаю правильно, что неправильно. Отделить зерна от плевел. Отделить, может быть, в отношениях да, людей, которые меня ведут к росту и развитию, и которые меня ведут, а, наоборот, куда-то вниз и а, отделиться от этих людей. Совет по этой карте – согласовать свои возможности со своими желаниями, не переборщать в желаниях, да, если у нас нет таких возможностей. По этой карте нельзя брать кредитов, по этой карте нельзя попусту тратить деньги да, на какие-то развлечения здесь нужна аскеза здесь нужно какое-то ограничение для того, чтобы привести все в баланс для... даже может быть жизнь поставит вас в такие рамки когда надо будет уединиться, отойти от общества да, от какой-то активной жизни чтобы было время подумать поразмышлять, проанализировать свою жизнь проанализировать результаты да, своей жизни Эта карта благоразумия она говорит, остановись Осмотрись, проанализируй, как ты живешь, куда ты идешь, в какое направление, да, ты взял, ведешь свой путь. Карта, конечно, говорит о том, что оцени свои цели, да, учись обходиться малым. И очень важно иметь такой внутренний стержень по этой карте, да, внутреннюю какую-то свою философию найти, которая будет помогать идти. Вот подумайте, что для вас ценно, что важно, на что вы можете опереться, вообще, какие у вас ценности, да, внутренние. Ради чего вы можете пойти на что-то, да, ради чего вы готовы жить, развиваться? Вот какие вот такие глобальные цели поднимают ваш дух, вашу, усиливает вашу волю, да. И вот. Сделайте правильные выводы. Если предстоят какие-то вам решения, очень важно принимать, то вам нужно принимать их самостоятельно, опираясь на свой какой-то прошлый опыт. Если мы говорим о здоровье, то карта говорит о том, что здесь нужно опасаться переохлаждения с позвоночником, да, спиной нужно быть очень осторожным, хорошо заняться профилактикой укреплением, до да, своей мышц спины, позвоночника и вот в этом направлении работать. Вторая карта, это у нас идет так июнь-август, рыцарь мечей, карта ускорения движения после того, как вы отдохнули, проанализировали, поняли что-то важное для себя, нашли ответы какие-то на свои вопросы, начинается период активности. Это месяц август, да, когда нас куда-то несет, когда у нас много поездок, переговоров, переписок, когда вокруг нас все оживляется, все крутится, могут люди такие появиться, которые будут нас куда-то тащить, что-то нам предлагать, пытаться выяснить с нами отношения. И здесь по этой карте, конечно, нужно проявлять активность, нужно быть динамичным, нужно быстро реагировать на какие-то меняющиеся обстоятельства и тогда вы преуспеете да, тогда добьетесь успеха. Единственное здесь в отношениях можно сказать о том, что могут быть на вас нападки какие-то и критика да, по каким-то вопросам. Это все надо воспринимать спокойно, благоразумно, Если вы оцениваете себя по-другому, ну, человек пускай что хочет то и делает, вы себе ценно знаете. Если нападки такого рода, что вас что-то хотят отобрать, ваши какие-то заслуги, ваш какой-то успех, то здесь надо проявить активность, здесь надо смело отстаивать свои интересы. Если вас отправляют в командировку куда-то, езжайте, потому что дорога хороша в этом месяце будет, да, принесет хорошие результаты. Дальше у нас идет карта 5 старший аркан. Заметьте, здесь на, на этот месяц два старших аркана. И посередине действия, да, движения. А вот эти два аркана, они такие спокойные, гармоничные, да, они требуют от вас выдержки, воли. И вот карта силы, она говорит: прояви свою силу духа, прояви свою силу всю воли для того, чтобы добиться успеха. Это карта испытаний, и она приходит тогда, когда человек готов перейти на какой-то другой уровень, да. И тогда приходит вот эта карта вот эти испытания, они проверяют человека. Да, ты чего-то достиг, да, ты что-то в жизни понял. ну вот ты готов реально перейти на какой-то новый уровень? И посылаются какие-то вот такие испытания. Но карта она уже заранее говорит, что вы справитесь, просто вы должны знать, что вот эти испытания, они будут. Здесь нужно контролировать свои инстинкты свои какие-то может быть сексуальные желания здесь нужно вот все вот это держать под контролем контролировать себя конечно эта карта дает большую такую сексуальную силу потому что здесь энергия вот это идет и она очень мощная но вот если вы будете держать все под контролем получите приятные какие-то эмоции приятные отношения и здесь только это будет в радость Карта советует, что вы должны быть уверены в себе для того, чтобы в этом месяце прийти к успеху. Уверенно быть должны в своих силах, проявить вот все свои лучшие качества, укреплять свое здоровье. Вот, кстати, карта здоровья да, уже второй раз как бы о здоровье говорит, что здесь нужно обратить на это внимание. Для работы эта карта хорошая. В работе мы всегда должны прилагать усилия, это всегда дает нам результат. Давайте посмотрим четвертый теперь квартал. Четвертый квартал <coughs> начинается... Вот удивительно, смотрите, первый раз у нас, наверное, в раскладах, когда весь квартал состоит из старших арканов. Это говорит, что события, на, начиная со второго квартала да, и на конец года, они уже для вас прописаны, они уже ä, предусмотрены. И здесь вы ä, мало что можете изменить. Но карты, смотрите, они в принципе позитивные. Единственное, что повешенная карта а, напряженная. да. Вот здесь мы прошли испытания, и здесь они, видимо, продолжаются, потому что мы здесь, а, кто-то да, будет в подвижной такой ситуации, когда я не знаю, что делать. Кто-то вынужден ожидать а, развития событий да, или результатов предпринятых усилий. А, кто-то самостоятельно отказывается от действий и говорит, что я устал, хочу отдохнуть я не могу там дальше, допустим, идти, да, вот какая-то ситуация, которая не развивается, это может быть вынужденная ситуация, это может быть, что вы сами на себя вот это взяли, да, что я не хочу сейчас не предпринимать, отказались от каких-то действий, эта карта может быть связана еще с такими состояниями, как наркоз, как алкоголь, когда мы не делаем какие-то действия, потому что мы ушли в другое состояние, измененное какое-то состояние сознания. Да? Это надо иметь тоже в виду. Карта говорит о том, что, возможно, вот этот месяц у нас идет. Так, какой у нас идет, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. В октябре э, жизнь потребует от нас каких-то жертв. Это могут быть жертвы финансами, э, жертвам энергии, да, когда нам нужно вложить во что-то энергию, э, ресурсы какие-то. И здесь вот карта говорит о том, что мы должны пожертвовать сами, сами самостоятельно для того, чтобы добиться чего-то большего да, или во имя большего. Если мы чем-то пожертвуем, то мы добьемся. Здесь есть такое высказывание, что либо ты уже брось какое-то дело, да, либо ты его, если хочешь довести, то пожертвуй чем-то и доведи до конца. Как бы два варианта развития событий. Следующая карта иерофант карта очень позитивная, хорошая в каком плане. Она говорит о том, что меняется ваш социальный статус. Если здесь вот такая усталость, да, жертвенность, что нужно чем-то пожертвовать, то наконец-то это время кончается и Ирафан говорит все, приходит новая жизнь. И мы видим, какая, да, следующая карта говорит, какая жизнь. Карта процветания, императрица, да, карта, когда у нас все получается, когда идет развитие, оно идет не быстро как вот здесь могло быть, да, оно идет медленно, но такое оно стабильное и ведет к большим каким-то серьезным результатам, к стабильности в жизни. Здесь мы можем по вот этой карте в ноябре встретить какого-то учителя, гуру, духовного какого-то человека или духовное какое-то учение, которое даст нам, вот как раз вот здесь мы искали, да, опору на что-то, стержень, какую-то философию. Вот мы здесь ее можем получить, и это может изменить нашу жизнь. Карта традиционных каких-то решений. Если мы там выбираем мужа или жену, мы должны выбирать из своего круга и своей национальности. Должны придерживаться традиций. Если мы работаем где-то на работе в офисе, мы должны соблюдать правила, которые установил работодатель. Соблюдать дресс-код мы должны соблюдать инструкции да, выполнять свои должностные обязанности эта карта за то чтобы все было так как должно быть по закону да по каким-то установленным нормам по каким-то установленным правилам чем хороша эта карта что она дает переход на новый уровень это результат это например защита диплома прохождение успешное прохождение аттестации это заключение каких-то договоров которые дают нам стабильность, да, другое какое-то положение в социуме. По этой карте мы можем получить совет какого-то важного человека или знающего человека, который нам очень пригодится в жизни. Здесь видите два ученика у нас, да, или два человека, которые пришли за ответами да, и получают ответы на свои вопросы. Карта очень позитивная, хорошая. И вот говорит о переходе на другой уровень. Императрица следующая. Карта для декабря очень позитивная. карта, Потому что это изобилие, это любовь, это семья. Это развитие да, и дела, и семьи. Так, не видно вам, да? Во всех планах развития эта карта очень позитивная. Карта. Получаем мы какие-то плоды, какие-то результаты. Для кого-то может быть это означать, что вот после вот этих карт по здоровью, что у нас улучшается здоровье, мы чувствуем себя хорошо, наполняемся энергией. Да. Женщины могут себя почувствовать красивыми, то, что хотели, может быть, вы похудеть да, или привести себя в порядок. У вас это получится, и вы будете чувствовать себя просто прекрасно. Для кого-то эта карта может означать, что у вас вы узнаете о беременности своей или близких. И вот эта карта вообще она говорит о том, что может появиться какая-то идея там для развития своей жизни, для развития бизнеса, которая через 9 месяцев даст хорошие результаты. Но эта карта во всех отношениях позитивная. Семья, работа, дом – здоровье, эмоции, все здесь на в наивысшей как бы точке находится. И ну лучше уже желать, даже не знаю, чего здесь можно пожелать. Все у вас к концу года будет отлично. Жена, дом, дети, все вот ухожено, все хорошо. Еще же у нас совет есть, да, карта туз мечей. Карта говорит, что Нужно, вот задача, да, доводить все до конца, терпение как бы воспитывает этот год, взращивает в нас, и карта совета говорит, что действуй смело, решительно, бери быка за рога, да, берись за какие-то дела, возможности все, какие приходят, да, бери, не бойся ничего, у тебя все получится, и ты получишь прекрасные результаты к концу года. В этом году карта, как бы, говорит еще о том, что в этом году может прийти осознание, ясность своих целей, ясность своих мыслей каких-то. И вот прекрасные результаты вы можете получить. Если по кварталам проанализировать, то первый квартал начинается очень хорошо. Потом немножко да, торможение такое, поиск новых каких-то вариантов жизненных, второй квартал вообще прекрасный. В конце квартала тоже нужно будет как бы поднапрячься проанализировать, что-то просчитать, поработать с государственными, может быть, органами или налоговыми. Третий квартал. Здесь работа над собой большая идет, да, такая важная. И четвертый квартал дает результаты всего года, результаты прекрасные. Так что, дорогие друзья, я вас с этим поздравляю. Желаю вам прекрасно встретить этот Новый год в изобилии, в таком хорошем семейном кругу. Желаю вам, чтобы год ваш этот был интересный, много было общения, новых каких-то людей, знаний. Близнецы все любят вот это движение, вам это жизненно необходимо. Пускай у вас это все будет. И, конечно, пускай порадует вас этот год своими результатами. Кому-то подарят ребенка, кому-то подарят семью, дом, любовь. А кому-то просто материальное благополучие. Это очень важно для всех, для нас. Я поздравляю вас еще раз с Новым Годом! Пишите комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И до новых встреч, дорогие друзья! С Новым Годом!